Сопротивление бесполезно. тебе не уйти. Ты еще не понял своей значимости. Ты только начал познавать свою власть. И ты за мной, и я завершу твое обучение. Объединив наши силы, мы положим конец. Я не пойду за тобой. Если бы ты знал могущество темной стороны. Ты убил моего отца? Нет. Я твой отец. Нет. Это неправда. Это невозможно. Нет! Здравствуйте. С вами Медицина на Пальцах, это канал, где говорят о сложном попроще. И сегодня будем говорить о такой распространенной хворе, как абструктивный бронхит. Абструктивный бронхит не только распространен, но он еще может дать много проблем, причем вплоть до, до смерти, собственно говоря. Да. Поэтому очень важно понять, как он выглядит, как разобраться, что дома быть не надо. И если уж совсем не в моготу, как оказать помощь, ну вот хотя бы как-нибудь. Как выглядит обструктивный бронхит? Во-первых, у нас будет сухой, непродуктивный кашель. Второй пункт. У нас будет удлиненный выдох и нормальный вдох. Причем выдох будет удлинен раза в два больше, чем вдох. И чем он более удлинен, тем больше у нас проблем. Третий пункт. Мы слышим хрипы. Прикладываем свое ушко к грудной клетке и слышим. Свистящие, жужжащие и прочие сухие хрипы. Эм, вот так они примерно звучат. Еще хуже, если мы эти э, хрипы слышим, не прикладывая ухо к грудной клетки. Я знаю, что у нас все намного серьезнее. Вообще, как работает абструктивный бронхит, довольно важно чуть-чуть понимать, потому что от этого все отталкивается от понимания. Во-первых, иммунитет почему-то оборзел. Он как пьяный десантник начинает бить и виноватых, и своих. И даже те, кто его пытается разнимать, в итоге <смех> с побитыми мордами сидит весь организм. Но так уж получилось, что в данный момент больше всего получили бронхи или бронхиэлы. Когда иммунитет беспредельничает, он заставляет воспаляться чрезмерно эти бронхиэлы. Они сначала отекают, потом они становятся более такими крупными вот этот э, эпителий, эпителий это то, что выстилает там эти бронхи а потом из-за того, что все поувеличивалось там просвет этих бронхил становится, ну, порой вообще никаким соответственно воздух не может нормально проходить, или уже он проходит с большей скоростью, а когда он проходит с большей скоростью по более узким по более узким ходам то он заставляет жидкую слизь стать более густой, гелеобразной. Соответственно, у нас не получается нормально тхарки. Усугубляется это как раз с каждым выдохом. Что делать? В первую очередь берем ребенка, проверяем, есть ли у нас эти симптомы. Окей, есть, звоним в скорую. Скорая приезжает, везет. Но скорая, можно сказать, нам некогда лет валить или что-нибудь еще в этом роде, и тогда надо воевать самому. Лучше всего, если вы возьмете ребенка и увезете его в стационар. Вы не знаете, что делать, вы не знаете, как делать, и поэтому не надо включать режим э, мамкин Рэмбо, всех вылечу. Э, нужно отдать все-таки спецам. Но, допустим, это невозможно. Есть аптека, нет врачей, есть такие населенные пункты, я не знаю, как вы меня смотрите, у вас, наверное, не должно быть интернета. Но, допустим, интернет есть, а врачей нет. Поскольку у нас тут во главе проблем иммунитет, нужны гормоны. Бежите в ближайшую аптеку, покупаете преднизолон, покупаете шприцы, набираете... В общем, вам надо понять так, что 1 мл преднизолона на 15 кг веса идет примерно. Соответственно, если 20 килограмм, то ну, вы поняли, как считать, да, с одним неизвестным. Ну, скажем так, даже если вы дадите 20 килограммовому на 30 килограмм, это будет лучше, чем вы дадите 1 миллилитр на 20 килограммову. Вообще, и короткими курсами вы стероидами не переборщите. И колем это внутримышечно. И молимся. Ну... Это не всегда может помочь. Не всегда помогает, потому что нужно как-то расширять бронхи. И, и это сложно. Это порой бывает сложно, потому что нужны бета-агонисты. А я вам тут не буду советовать ни хрена, что вы можете применить дома. Я их знаю, их полно, но поверьте, от хэ... Побочки, вернее, нежелательные эффекты могут быть... No! God, please, no! No! Это вам не надо. То есть пробуйте, дексаметазон или пренизолон не помог. Пренезалон, лучше его проще считать. Ну тогда бежим э, в скорую. Если вы не новичок, то наверняка у вас есть анебулайзер или же любой другой ингалятор, который разбивает лекарственные вещества, просто там в мельчайшую пыль и еще круче, если он это делает, не с помощью ультразвуков. Идем в аптеку покупаем в ближайшей аптеке такие Небулы. И одну Небулу мы покупаем с стероидом, с гормоном. Другую мы покупаем с бета-агонистом. Смотрим, как там написано. Берем аннотацию, читаем, сколько нужно дать. Потому что не буду говорить, как. Потому что ну, я в Украине, может, мне кто в России смотрит, а там дозировки другие. Хрен знает. Поэтому читаем и нужное количество капаем в этот пневмолазер. Сначала берем бета-агонист. записываем бета-агонист и потом через 20 минут мы даем гормон. Зачем это нужно? Бета-агонист расширяет бронхи. Если мы сначала дадим гормон, он просто не дойдет туда вглубь. А после бета-агониста через 20 минут мы уже более глубоко можем засадить этот гормон, чтобы он там успокоил этот иммунитет. Это нужно потому, что эти гормоны не попадают практически в кровь, они действуют системно, они местно работают. Поэтому э, результат, скажем так, может быть удивительный. Вроде бы гормоны дал, а толку ноль. Следующее, чему надо уделить внимание, это то, что может быть такое, что вы давали ребенку мало жидкости, и, соответственно, ему не с чего делать э, мокроту. Из воды в основном сделана. И поэтому, если вы дали меньше жизненной потребности, вам нужно это нагнать. Это вам поможет в большинстве случаев предотвратить дальнейшее развитие этой бронхообструкции и перехода его в бронхиальную астму. Проблема без какого-то опыта реально может выйти из-под контроля, причем очень быстро. Поэтому всеми способами бегом в больничку. Понравилось видео? Лайкай его, если считаешь его полезным для кого-то. Репости. Это твой, кстати, маленький вклад в спасение чьей-то жизни. Ну и, собственно говоря, подписывайся, ставь колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. И оставайся здоров. Пусть тебя радуют твои здоровые родные и здоровый ты. Всего доброго. Пока.